Добрый день! В этом видео поговорим об использовании земельного участка без предоставления. Возможность использовать землю без предоставления появилась в земельном кодексе в марте 2015 года. За шестилетний период применения накопилось Достаточно много практики, которая может быть интересна отдельным категориям граждан, которые хотят использовать землю без предоставления и без установления сервитута. Итак, в этом видео мы поговорим о том, какие есть основания для того, чтобы получить в использовании земельный участок без предоставления, какие четыре условия необходимо соблюдать для того, чтобы использовать землю соответствующим образом. Поговорим о сроках, на которых можно участок получать для такого использования. И затронем вопрос о платности использования земельного участка без предоставления. Использование земельного участка без предоставления предполагает получение его временное пользование. При этом использование участка без предоставления не предполагает оформление аренды или других прав на землю. Иными словами, использование земельного участка без предоставления отличают от такого же использования, например, на основании договора аренды, либо на основании прав собственности либо на других правах, например, на право безвозмездного пользования. Иными словами, использование земельного участка без предоставления – это отдельный самостоятельный обособленный вид использования земельного участка, который не связан с предоставлением прав на данный земельный участок. Итак, начнем с оснований, по которым можно получить земельный участок для использования без предоставления и без установления сервитута. Существует семь оснований текущий момент, когда возможно использование земельного участка без предоставления. Забегая вперед, сразу отмечу, что с 1 сентября 2021 года количество оснований расширится, их будет не 7, а 8. Новое основание, которое появится с 1 сентября, это основание, связанное с так называемой гаражной амнистией, которая как раз вступает с 1 сентября 2021 года. Оно будет касаться использования земельного участка под гараж, и под стоянку для инвалидов. В этом видео мы тоже затронем данный вопрос, потому что до 1 сентября осталось чуть больше трех месяцев, и они быстро пролетят. Итак, первое основание у нас затрагивает три основных института. Это нестационарные торговые объекты, рекламные конструкции и иные объекты. Иными словами, по первому основанию, использовать земельный участок без предоставления и без установления сервитута можно для размещения нестационарного торгового объекта, рекламной конструкции, а также иных видов объектов. На текущий момент под иными видами объектов поднимается порядка 32 видов объектов, которые устанавливаются постановлением правительства, но о них мы поговорим чуть позже. Начнем с нестационарных торговых объектов. Статья 2 Федерального закона номер 381 ФЗ в пункте 6 дает определение, что такое нестационарный торговый объект. Это торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. В том числе передвижное сооружение. Из определения видно, что нестационарный торговый объект, сокращенно НТО, это временное сооружение или конструкция, которая не связана с земельным участком прочно, то есть как правило не имеет фундамента и может иметь или может не иметь технологическое подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Передвижное сооружение также может считаться нестационарным торговым объектом. Как видно из определения нестационарного торгового объекта, использовать земельный участок без предоставления под НТО. Соответственно, могут только предприниматели, либо организации, которые осуществляют торговую деятельность в виде предпринимательской деятельности. Установить нестациональный торговый объект можно только в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. Схемы утверждают соответственно органы местного самоуправления, то есть установить, выбрать место, которое вам понравилось для того, чтобы разместить там свой нестационарный торговый объект, так не получится. НТО можно размещать только по тем местам, которые установлены в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Данную схему, как я сказал, утверждают органы местного самоуправления. И для того, чтобы установить свой нестационарный торговый объект на соответствующую точку, как правило, подается заявление в орган местного самоуправления на свободное место, указанное в схеме. Если участников больше двух, то, как правило, проводятся торги под размещение нестационарного торгового объекта на свободном месте, указанном в схеме, и по результатам данных торгов определяется победитель, который получает право разместить свой нестационарный торговый объект. Второй вид объектов, который попадает под первое основание, это рекламные конструкции. Они по своей сути похожи на нестационарные торговые объекты, вернее порядок их предоставления такой же. Единственное, они отличаются по своей сути и по видам. То есть рекламные конструкции, это как правило рекламные щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло и так далее. То есть любые иные технические средства для территориального стабильного размещения на земельном участке порядок получения земельного участка под рекламную конструкцию схож с получением земельного участка под нестационарный торговый объект, то есть органы местного самоуправления утверждают схемы размещения рекламных конструкций. Кстати, данные схемы, как схема размещения рекламных конструкций, так и схема нестационарных торговых объектов должны быть опубликованы, в том числе на официальных сайтах органов местного самоуправления, поэтому каждый может с ними ознакомиться и посмотреть, какие свободные объекты на текущий момент есть. После этого Следует подавать заявки, если вы соответствуете тем требованиям, которые прописываются в положениях, которыми утверждаются соответствующие схемы размещения рекламных конструкций, либо нестационарных торговых объектов. Если вы соответствуете и вы один заявитель, то как правило с вами будет заключаться договор на размещение либо рекламной конструкции, либо нестационарного торгового объекта. Если заявителей несколько, то местная администрация, как правило, организовывает аукцион, и победитель аукциона получает соответствующее место для размещения своей рекламной конструкции или нестационарного торгового объекта. Третья группа, относящаяся к первому основанию, это иные объекты. На текущий момент установлено 32 вида объектов. Объекты эти устанавливаются постановлением правительства, которые периодически меняются в зависимости от к них изменений. Для удобства поиска и просмотра данных 32 объектов, которые попадают под первое основание использования земельного участка без предоставления, я сформировал такой простой онлайн-сервис, в котором перечислил все объекты, которые попали в список, утвержденный постановлением правительства. Данный список можно вручную просматривать, переходя, соответственно, по страницам, либо можно воспользоваться поиском. И посмотреть, что есть по тем поисковым словам, которые вас интересуют. Например, можно посмотреть, что у нас есть под словом шлагбаум. В частности, под пунктом 18 установлен объект как ограждающее устройство, ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические декоративные ограждения, заборы, размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов. Достаточно распространенная вещь, когда устанавливаются калитки, шлагбаумы, в том числе автоматически на придомовых территориях многоквартирных домов. И данные шлагбаумы как раз попали в данный... Список из 32 объектов, которые позволяют устанавливать данные объекты, соответственно, с путем использования земельных участков, без предоставления и без установления сервитута. Для бизнеса тоже можно кое-что поискать. Например, по велосипедам под пунктом 25. У нас идут пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а также велопарковки. Иными словами, пункты проката, велосипедов, роликов и так далее также попадают в эти 32 вида объектов, которые могут, под которые можно использовать земельные участки без предоставления и без установления сервитута. Таким образом, вручную или с помощью поиска можно прокачать все эти 32 объекта и посмотреть, что из-под тот вид деятельности, который вы хотели или планировали осуществлять, под какой из них попадает ваше направление и соответственно который дает вам возможность использовать земельный участок без предоставления. Данный инструмент находится в статье, ссылку на которую найдете под данным видео. Переходим ко второму основанию. И вторым основанием у нас является так называемый вид деятельности аквакультура. В 2013 году был принят закон номер 148 ФЗ об аквакультуре и рыбоводстве. В соответствии с данным законом, аквакультура или рыбоводство – это деятельность по разведению, содержанию и выращиванию водных организмов. Более подробную информацию об этой деятельности можете подчеркнуть из данного закона, а мы продолжим нашу тему по использованию земельных участков без предоставления, в том числе и под данный вид деятельности, то есть под рыбоводство. Аквакультура бывает разных видов, но под второе основание выпадает только аквакультура, которая относится к товарному рыбоводству, то есть товарная аквакультура. Товарная аквакультура отличается тем, что она является видом предпринимательской деятельности, которая относится к сельскохозяйственному производству. Сама по себе товарная аквакультура подразделяется на три вида. Это бывает пастбищная аквакультура, индустриальная и прудовая. Именно под данные виды рыбоводства возможно использовать земельный участок без предоставления. Поскольку само по себе рыбоводство как деятельность достаточно разнообразное и имеет много реализуемых функций и мероприятий, под второе основание попадает только деятельность в области акукультуры, которая связана с использованием земельного участка без предоставления под возведение некапитальных строений и сооружений. Иными словами, по второму основанию можно использовать земельный участок без предоставления под товарное рыбоводство с целью возведения некапитальных строений и сооружений. Иными словами, по второму основанию построить домик с видом на пруд вряд ли получится, поскольку под второе основание он не попадает. Мы переходим к третьему основанию, и третьим основанием у нас является так называемая гаражная амнистия. Здесь необходимо сделать определенное уточнение, которое касается следующего момента. Третье основания, в частности гаражная амнистия, они на сегодняшний момент еще не действуют. Как я говорил ранее, гаражная амнистия вступает в действие с 1 сентября 2021 года, но тем не менее мы ее здесь рассмотрим, поскольку она будет затрагивать интересы многих граждан, особенно имеющих гаражи, в том числе нестационарные. Вернее, гаражи, которые не являются объектами капитального строительства. Итак, под какие объекты возможно использовать гараж? Вернее, под какие объекты можно использовать земельный участок без предоставления по третьему основанию, связанному с гаражной амнистией. Есть два объекта. Это некапитальный гараж и стоянка для инвалидов. Из определения видно, что третье основание предполагает установку некапитальных гаражей, то есть не тех гаражей, которые имеют прочный фундамент, а гаражей, которые можно разобрать и увезти, то есть не связанных прочной землей. И второй вид объектов – это стоянки для инвалидов, вернее, это стоянки технических средств и других средств передвижения инвалидов вблизи места их жительства. Проще говоря, речь идет не о стоянках для инвалидов возле магазинов, а именно стоянки отдельно выделенные места для хранения транспортных средств и иных средств передв... передвижения инвалидов, которые располагаются вблизи места их жительства. Поскольку данное основание и данное использование земельного участка под некапитальный гараж и стоянку для инвалидов по тому виду использования земельных участков, которые мы рассматриваем, еще не действует, поэтому никакой, никакой правоприменительной практики по этому вопросу нет. И, соответственно, разъясняющих документов тоже. На текущий момент нет, поскольку эти нормы еще только предстоит ввести в действие с 1 сентября 2021 года. Тем не менее, уже на текущий момент можно сказать, что размещение некапитальных гаражей и стоянок для инвалидов будет осуществляться так же, как и размещаются нестационарные торговые объекты и рекламные конструкции, то есть на основании схем размещения некапитальных гаражей и стоянок, то есть органы местного самоуправления будут утверждать соответствующие схемы, и по соответствующим схемам будут определяться места, где можно будет разместить некапитальный гараж и стоянку для инвалидов. Насколько я помню, в законе также прописано, что должны учитываться те места, где на текущий момент уже установлены некапитальные гаражи. То есть я так полагаю, что скорее всего, по идее, они должны включаться вновь утверждаемые схемы, которые органы местного самоуправления должны будут соответственно принимать. Как это будет на практике, поживем и увидим. Но еще одна небольшая ремарка. Поскольку гаражная амнистия – это достаточно широкий пласт отношений, то, что мы вот здесь я видео показываю, это только небольшая часть, которая касается только не капитальных гаражей а и стоянок для инвалидов. Сама по себе гаражная амнистия – это достаточно большой объемный документ, который в том числе касается оформления прав, легализации и установления соответствующих регистрационных данных на гаражи, в том числе на капитальные в первую очередь гаражи. Но по данной теме будет, скорее всего… Записано отдельное видео, где я более подробно разберу гаражную амнистию со всеми ее нюансами, плюсами, минусами и возможными подвохами и другими вариантами использования. Так, а мы пока идем далее и переходим к следующим основаниям использования земельного участка без предоставления.